Это выставка «Мосбилд-2022». Масштабы мероприятия поражают. Мы постараемся заглянуть с вами в каждый зал и показать вам что-нибудь очень интересное. Мы в третьем павильоне. У меня за спиной 13-й зал, где мы найдем обои, декор, окна. Все для внутренней отделки и декора помещений. На удивление, обои не уходят из моды. Здесь их столько, что просто глаза разбегаются. Я думаю, что каждый нашел бы для себя какой-то интересный вариант. И особенно этот зал будет интересен для дизайнеров интерьера. Если вы целый день провели на высоких каблуках, как и я, то я знаю одно райское местечко в 13-м зале. Здесь волшебно. Зал 14. Здесь очень много напольных покрытий, МДФ-панелей, разных декоративных элементов, которые вы можете использовать в своем интерьере. И также огромная часть зала посвящена дверям. Межкомнатным, входным, с разной отделкой. Просто огромное количество. Можно потеряться. А эти ребята сделали прямо в выставочном павильоне настоящую спальню. Роскошные интерьеры Вероны. Алло, Агнеза? Зал сантехники. Какая красота! Ох, уплескалась бы я в такой ванной с литовым мрамором. Что же выбрать для моей мойки на кухне? Они настоящие? Мы находимся во втором павильоне. Здесь также три зала, два из которых полностью посвящены строительным материалам разного профиля. И один зал посвящен керамической плитке. Давайте посмотрим поподробнее, что там интересного. Мы находимся в шестом зале. Здесь много очень строительных материалов совершенно разного профиля. Я бы сказала, что это общестрой. Здесь можно найти все, что угодно. Инструмент, строительную химию, штукатурку, мебельные комплектующие, какие-то напольные покрытия, гидроизоляция. Конечно, это менее интересно для дизайнеров и для девочек. Но больше интересно, наверное, для профессиональных строителей, которые занимаются строительством объектов прямо с нуля, потому что здесь есть правда все на свете. Восьмой зал весь керамические плитки, огромное разнообразие, масштабные стенды, очень интересно смотреть, наблюдать. И просто приятно глазу. Думаю, дизайнерам здесь будет интересно. Зал номер 7. Фасадные системы, кровельные системы, окна. И, что очень важно, незащитные материалы. И не забывайте, строительство должно быть безопасным. Все огнезащитные решения вы найдете на нашем стенде.